Здравствуйте, все лыжи на повестке дня, которые меня после выставки из по не очень интересовали. Это новая концепция универсалов от Атомик. Хотя у Атомика, если помните, две концепции универсалов. Одна это серия Вентач, такие зауженные фрирайдные, вторая вот у них появилась в этом году, вот эта вот, которая вот. Хотя, в общем-то, как бы я догадываюсь, что это они, потому что тестил я их э, в. в, в, в, в в черном формате. Я не знал, что это лыжи, но я думаю, что это они. Вот. Лыжи мне понравились. Мне понравилось на них то, что у них хороший ход на скорости. Сейчас, вот сейчас условия как раз именно для универсалов. Я в этот раз мне удалось специально попасть в такую группу, которая попадает на универсалы в конце дня. И такой вот именно весенний жижа, каша, мясо. Вот как раз там, где универсалы и должны работать. И мне понравилось то, что на этих лыжах можно фигарить как бы на хорошей скорости и получать фан скорости. Они вообще идут как бы отлично, как по маслу, очень стабильно. Притом, реально, склон очень разбитый сейчас, очень жидкий, может, я не знаю, насколько это видно по видео, но он, он реально укатанный, на нем уже откатало там сто 500 человек. Притом откатало так именно по-жлобински, по то есть так, не часть как бы с хорошей отработочкой, вот. И ее как бы нормально мне на них ехалось, и было фан. То есть мне хочется еще, потому что они позволяют разгоняться на этой скорости. Они идут очень стабильно и выдают даже, в общем-то, при этом стабильности. Они выдают даже отдачу на этом даже жидком склоне. У меня не было ни малейшей, как малейшей бы, опасности, что они куда-то там утомнут, завязнуты. Я прибавлял, прибавлял, прибавлял. И, в общем-то, было мне хорошо. И я очень жалел даже в конце склона, что склон кончился, потому что я бы с удовольствием еще бы как бы и зажег однозначно вывод такой, что однозначно это новый концепт универсалов это не продолжение серии там Номов, там никаких там Блэкаев там ничего такого подобного нет это совершенно новая тема какая-то наверное в общем-то похожая из того, что у Атомика в других сериях такие немножко быстрые лыжи вот, но они мне в общем-то понравились такие как бы реально быстрые проходим универсалы то есть если вот вы любите погонять и вам надо как бы там даже не какая-то может быть техничность а вот именно резанные поворот и пошла уже скорость но ну, вполне это вариант когда гинеки бы, такой знаете формат неких гоночных лыж без спортивной динамики без спортивных требований и в формате универсалов очень, как бы, было мне зачетно, может быть, потому что на контрасте от предыдущей пары, которые были совсем неудачные, полетели в помойку, вот, может быть, просто, как бы, так, карта легла. Но, как бы, это мои тесты, она так вот у меня легла, мне на, на них ехалось вот так. Мне было весело, и я этим весельем готов с вами поделиться и сказать, что вот, ребята, вот, как бы, эти лыжи вот такие, то есть они вот так. А, новичкам я бы такие лыжи не советовал, потому что у них есть возможность короткого поворота, есть возможность контроля скорости, но это вообще не их стиль. Вот абсолютно не то, где они интересны, не то, где они работают. А как бы вот весь кайф от этих лыж навряд ну, ли новичок сможет словить, потому что как бы их надо реально вот, ну, гасить. Но опять-таки тоже надо понимать, что для них нужен хороший склон, широкий, ровный и чистый из народа, чтобы вы могли спокойно разгоняться. Это не те лыжи, которые там хотят часто менять скорость. Вот, в принципе, за это, наверное, тоже я их как бы не похвалю, и, может быть, в рейтинг за это не поставлю, потому что они не дают вариабельность. Вот. Но пойду следующее следующие. Чтобы не пропустить, лайки, подписывайтесь, следите. Больше катайтесь, меньше увлекайтесь интернетами и обзорами, видосами. Но на сайт заходите, вопросы на форуме. Все, пока!